Всем привет. Наконец-то прекратились дожди, и посмотрите, как они начали цвести, и радовать, и что нужно сделать, ну, чтобы они сильнее начали расти и цвести. Смотрите, какая прекрасная пеларония. махровая, махровая Во время дождей она заливалась и не хотела, ну, распускать свои цветочки. И эти увявшие цветоносики нужно обрывать, чтобы дать силу новым бутончикам, которые завязались и будут распускаться. Вот эти я тоже удалила. Видите, они уже отцвели. У него не было сил расцвести до конца из-за этой лишней влаги. И я их удалю. Но даже сорт не тот показал. Вот, смотрите, это тот сорт. Черный, махровый, набитый. Очень красивая пеларгония. Она еще будет очень много цвести. Это плющелистная пеларгония. Их очень-очень-очень сильно люблю. Также люблю зональные. Ну, зональные наименее требовательные ко всему. Они просто себе растут и цветут, как... Э на солнце, видите, как искажается цвет сильно. На самом деле, не такой вот в тенечке. Видите, какой он. Такой яркий, красивый, сочный, махровый. А на солнце он получается какой-то неоновый. Ну, неважно, очень красиво. У королевской пеларгонии я тоже оборвала бутончики. Жду нового цветения. Она пышная, красивая, набитая. Вот видите, уже начал бутончик распускаться. Этот до цвета Сильно много было гнилых. Выбросила. Оборвала очень много. Она очень красиво цветет. Но ничего, она еще даст свое цветение. Вот видите, бутончик. Вот открывается бутончик. Развивается. Вот такая у меня есть пеларгония. По-моему, Рококо называется. Если я... Ну, надо по записям посмотреть. Я когда покупала, я всегда записываю. И у меня целый блокнотик. Чтобы не сбиться с сорта. У меня все сорта. Разные сорта есть. Гортензия скоро начнет цвести. Видите? розовым. Это я купила в оцененном... Она очень дорого стоит, так, чтобы купить ее. а Я купила вот синенки, там были просто маленькие такие отросточки. И посадила горшок в горшок, то есть у меня такой большой горшочек. И я посадила в горшок, не выкапывала земли, так как я боюсь, думаю, наверное, она ну, зимой замерзнет. Надо будет ее, наверное, в дом занести. Я еще совсем не в курсе с гортензиями, но они очень красиво цветут. Она до конца разви... распустит свой бутон, и я вам покажу. А рядом воткну этот цветоносик. Не выбросить же его, просто смотрите, какой он, сколько сможет, столько продержится. В воде он может продержаться, ну, красиво смотрится. Вот такой живописный у меня цветочек. Композиция такая. Здесь у меня разновидностей много цветов. Видите, как интересно. Малыш мой подходит, так этот пальчиком трогает. Ему вот этот нравится. Мне тоже он, кстати, нравится. А здесь я тоже каланхоя купила в уцененке. За 20 гривен. Это копейки по сравнению с тем, сколько она стоит. И смотрите, отсвевшие цветочки Отошли, и он, оно мне выпустило новые бутончики. Видите, какое благодарное. Тоже я его не пересаживала просто в большой горшок, а горшок в горшок. То есть э, в самом горшке, вот видите, закопала и присыпала землей. И поливаю, как обычно, растение. И видите, как оно мне отблагодарило. А Фокси ничего не мешает. Она себе цветет. И радует меня своими прекрасными цветочками. Немножко мельче стала, Она была крупнее. А сейчас немножечко уменьшилась в размере. Но цветов много. Бутончиков закладывать много. У нее нужно отцвевшие цветочки, вот эти с семенами, обрывать, э, так как э, силы она отдает на вот это формирование семян. И начинает меньше выпускать цвета. Цвет. Меньше цветет. А здесь плющелистная пиларгошечка такая прекрасная. У меня есть красного цвета, а это сиреневый ободочек. Но тоже, видите, после дождя не может расцвести. Сразу вяло отпадали цветочки. Здесь я прохожу мимо своих клематисов. Посмотрите, какое прекрасное растение. Климатис это вообще такое легкое растение. Посадил, и оно тебе завило, завило, завило. В прошлом году как-то больше цветов дало, и крупнее цветы были. Не так сильно влажно было, более сухо. Наверное, ему не нужно столько влажности. И цветы были очень крупные. И даже с розовинкой сейчас... Голубизна какая-то выделяется, а в прошлом году была с розовинкой это растение. У меня э, видов клематисов. Вот еще красный. Видите какой? Но этот более мелкий. Он вот эти серединки распускает и получается такой пушистый-пушистый, махровый сильно. Но он более мелкий по сравнению с теми другими климатисами. Вот, например, я сорву этот цветочек. И покажу. Вот у меня синий отцветает. Ну, смотрите, насколько он крупнее. Это махровый, фиолетовый был, синий, очень красивый. Видите, насколько крупнее? Но этот мелкий, он сильно рослый. Он у меня пустил на виноград. И вот там сколько цветочков, много-много. Он уже не знает, куда ему виться. Я в прошлом году его срезала, потому что не знала, какой куст у меня, какой есть какой. Видите сравнение с этим голубым тоже насколько он мельче этот красный, но вьется он шикарно. И колокольчик маленький кустик. Пчелки его любят. А я вам показываю просто разнообразие цветов, как они себя чувствуют после дождя. Дожди наконец-то прекратились. Уже все вымокло сколько можно еще ночью у нас бывают дожди а тут расцвела ежевика ежевика красиво расцвела шикарно пчел очень много видите Я ее посадила возле соседского забора двор у нас и возле соседского забора и посмотрите какая красота если кому интересно, как ухаживать за ежевикой, пишите в комментариях. Все отвечу, все расскажу. На урожай хороший дает. Это бесшипная ежевика. У меня их три сорта. Это Логан Берри. Замечательное растение. Она черного цвета. Ну, кто знает, малина и ежевика, они похожи по вкусу. Конечно, витамины там разные, но по форме я имею в виду похоже И только черного цвета она очень крупная такая красивая ну, придет время я сниму видео покажу здесь у меня начала цвести малина ням-ням называется это китайская малина она совсем на малину не похожа это смесь малины с клубникой вот видите какой у нее крупный цветочек что-то ее подъело не у меня маленькую. Она очень колючая. Колючки прям цепляются за все, видите. Но она урожай дает хороший. Виноград уже цветает, уже завязывает свои цветочные почки. Цветочки уже осыпаются, начинает уже формироваться гроночка. Тоже процесс, надо будет э, лишние веточки обрезать, посынковать, так как много сил занимает. Вот видите, ветка пустая абсолютно, на без одной гроночки, ее нужно будет убрать. А она сил много берет, она длинная растет, аж в ту сторону, в общем, много работы. Смородина вот хороший урожай. На нее дожди не повлияли. Видите, какая она интересна. Это желтым цветет смородина. Куст огромный. Выше меня ростом. И урожай хороший дает. Она длинненькая, как виноградные гроздики. Видите, смотрите. Вот так она растет, такими длинными веточками. Это клубника искушения. Она очень дай, любит усы давать, много, видите. И усы, она на усах начинает цвести. Ее можно сажать, как ампельное растение. И эти цветочки на усах тоже дают урожай. Ягоды у нее крупные. Это, это клубника, которую я выращивала с семян. У меня два кустика выжила, и вот они два кустика пошли в Видите, как быстро выросли. Мощные кусты, хорошие. Я зимой сажала на семена, у меня есть видео. И вот эти кусты выросли. Быстро прошло время. Эта клубника, когда пойдет в рост, она дает до 20 цветоносов из своего, с одного куста. Она очень много пускает цветоносы и детки, и розеточки. Все пускает и все одновременно. Хороший сорт клубники. Она крупненькая, замечательная. У меня в видео все есть. Смотрите мои видео. На малину дожди не повлияли. Вот она уже дает урожай. Малина разрослась очень хорошо. Видите, какая хорошая малина. Я смотрю, тут на нее что-то напало. Листики вот липкие. Уже дождей не стало, и сразу тля напала. Надо уже что-то делать. Видите, у меня малина высокая. Ее подвязывать не нужно. Она растет 2 метра. То и больше. Вот видите, вот этот куст, какой высокий. Он не падает. Она растет без подвязки. Хороший сорт малины. А это огурцы после дождя. Тоже сидели-сидели. А потом, когда начало пригревать солнышко, они резко пошли в рост. И начали давать урожай. Вчера ведерочка уже собрали. видите. Правда, маленькая ведерочка. Что тут с этого кустика? Кусочек маленький. Вот, смотрите. Ну, сколько тут кустов? 10. С той стороны 10. Но они только-только начинают расти. Сын говорит, мама, что у какие-то сладкие огурцы? Я говорю, потому что я ничего им их не удобряю. Ничем не поливаю. Ни селитрой, ничем. Дождь полил, говорю. И все, поэтому они сладкие. Ну Еще от сорта, скорее всего, зависит. А здесь у меня помидоры разрослись. И вот эти стойки, которые я вам показывала. видите, вот растет помидорка. И в стоечку вот такие вот. Ра, поставили, и она будет держаться. И потом в следующую. И не надо подвязывать. Это очень удобное приспособление. Кому нужны размеры, пишите в комментариях. Я вам все напишу, отвечу на любые комментарии. Все, на этом буду заканчивать. Спасибо всем за внимание. Это мой птичий двор. Это малыши, цыплята, порода Леггорн. Это мелкие курочки, несушки. Яйца несут каждый день замечательно. Крупные яйца. Сами куры небольшие. Это им здесь три месяца. Видите, какие они? Петушков будем потом убирать, а курочки останутся. Это с наших курей. То есть мы покупали инкубаторские Яйца поставили в инкубатор свой и вывели курей выросли они у нас выжили все ну там не все конечно у меня есть видео посмотрите как это все происходило а затем с тех курей с тех яичек мы уже взяли и вот это уже наши цыплята и почему-то у них кривые ножки получились сейчас покажу он, видите, стоит с кривыми ножками, бедненький. Петушок. Ну, петушок это петушок, он недолго живет. Но ну, все равно жалко. Жалко им. Ну, ходят, все в порядке, но ногтики сильно кривые. Этого я еще не знаю. Может быть, родственные связь. Видите, как он ходит неприятно ему. Может, надо было брать петуха одной с одной семьи, а курей из другой семьи. Ну, это скорее всего, потому что, когда я разводила попугайчиков, так оно и было. Я брала попугайчиков, девочку с одной семьи, а мальчика с другой. Вот это легорн, а это... Вот это беленький. А это арпингтон у меня, петушок. А это смесь. Это... Логанберри были куры у нас и арпингтоны. Я решила их скрестить. То есть логанберри – это мясо-яичная порода, арпингтоны – это просто мясная порода. Считается, тоже мясо-яичная, но они хуже несутся. Логанберри хорошо неслись, но они крупные и много жрут. А сейчас мы развелили горнов. Они очень мало едят. Вот эти мелкие девочки беленькие. Но яйца несут хорошего размера. Ой, что я уже заговорила сильно много. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Отвечу на любые комментарии. Всем удачи. Всем пока.